Так, всем хай, с вами Крысал Майнкрафта. Сегодня мы, мы продолжаем со своим беляшом. Я его так решил назвать. Потому что беляш это вкусное мясо. А не как там. Самую первую свиньку там звали по-другому. Теперь мою вторую будет беляш звать. Беляш. В прошлой серии мы, мы скрафтили деревянные вещи деревянный пол поставили мрамор сделали огород и добыли вот столько вещей и будем продолжать копать один блок давайте поставим два два лайка и будет продолжение продолжение этой рубрики Блин, блин, не, не, не, не, не, так не надо делать, так не надо. Я случайно ударил, ну как, кстати, случайно, чуть не убил. А на чем я остановился? Я не помню уже. О, сундук. Подойдет. Мне даже хватит и вот столько. Я не хочу делать загоны, все такое, как все делают. Я сделаю так, то что. Вот тут будет корова, овечка, свинья, курочки. Он там склад и все. Дома у меня не будет. Все, что нужно для жизни, у меня там все будет, кроме дома. А, и там ферма, тут еще что-то. Но дома у меня не будет. А, там будет лес. Вот так вот. Очень легко. Ну, или, может, я передумаю, что-то еще построю. А, нет, я еще построю там еще где-то из этих сторон ферму, Ну, ферму мобов. Так, что мне сейчас нужно? Я уже хочу делать загоны, а то мне эти уже животные мешают. Самое главное, чтобы у меня или свинья, или корова. Да, да, я про тебя говорю. Чтобы они меня не скинули. Думаю, вот так, нужно будет. Потом это вот так сделаю. Думаю, вот столько мне хватит. Беру вот так. Вот так, вот так вот. Это еще мало. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Оп еще и на жизнь хватит побольше. Это вот, вот сюда, это вот сюда. И будет вот столько. Ой, мне даже этого не хватило. А, а что я буду использовать? Блин. Ну ладно. Это... Вот, дерево подойдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик. О, только начал говорить про ферму, и у меня животные появились. Каждого вида. Почти каждого. Мне еще корочек не хватает. Надо курочку еще. Арбузик. Да ну, как-то скучновато. Когда будет у меня, я опять повторяюсь. В прошлом видео я это говорил. И в этом буду говорить. То, что. О! Сундук. Я, во-первых, забываю, что я говорю. Вы это уже заметили. Дальше. У меня мало памяти на телефоне. Ой, на планшете, где я монтирую. И у меня из-за малой памяти, у меня делается мало качества, если я буду монтировать. Вот так вот. О, только... Я говорю... А как? Как раз, два курятина. Ладно, сразу же сделаю задание. Ну, это. Эту штуку. Раз, два. А чив, вот. Давай. Вот. Романтический ужин. А чего у остановился, я опять забыл. А, вспомнил. То, что. Вам было, думаю, не будет приятно, если вы будете смотреть с маленьким качеством. 240-360 качество. ФПС. И вот, я говорю... О, морковка, это очень отлично. Будет чем кормить моих свинюшек. Казалия. Куда же, куда же, куда же. Ну, пока тут нету. Смотри, я возьму землю. Еще одну. Вот сюда посажу. Оп. Вот и все, посадил. Что, смотрите, что? Да, да, что? Ладно. И когда у меня появится телефон. Я не буду больше, наверное, выкладывать каждый день. Потому что я раньше выкладывал каждый день. Сейчас я не каждый день решил снимать. Но я буду снимать опять, повторяюсь. В понедельник, среду, пятницу, воскресенье. Это, как минимум, сколько я раз буду снимать в неделю. Как минимум, сколько-то раз. Это вот столько. И вот так вот. Когда. О! Беляж! Второй Беляш! Беляж. А, ну А, нет. Когда у меня появится телефон, я тогда, наверное, не буду с снимать. А еще посломалась. Я тогда не буду снимать от, ка почти каждый день. Пока что я уже только что сказал, какие дни я буду снимать, это уж точно. А если получится, я буду почти каждый день. Это значит понедельник, вторник, среда, то-то, пятница, воскресенье. Вот так. А от тебя уже надо избавить. Никто этого ничего не видел. Ну, а на чем я остановился? Я опять забыл. А, вот вспомнил. Как.. А нет, опять забыл. Или это я не то. Я вообще ничего не вспоминал. Что у меня же с башкой творите, я не пойму. Че? О! Трачки-бомбони. И уже скоро будем прощать. Я даже свою речь не договорила, и опять будем прощать. Это как? Ладно, я тогда сделаю забор на последнюю минуту. Так, скорее пусть вс тут будет. Я не против тут. Вот столько я сделаю первого закона. Загона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это значит где-то до сюда.